Хей, ребят, всем здорово. это Apex. Да, я решил поиграть в Apex. То, что вы сейчас увидите, это было снято примерно месяц назад Я только начал, поэтому строго не судите И самое главное, там много, очень много мата Прям, ну, дофига маты. Поэтому, кто не любит маты, лучше не смотрите А всем остальным, милости просим Начинаем Так, а ч мне? Я полечу направо Воу, Сейчас дробиться будем Отвечаю Че там, чуваков дофига? Ну прилетела парочка. Пушку парочка. у меня быстро парочку пушек. <связь> дробовичок, дробовичок и все. Я все. Ну я пострелял немножко, ни разу не попал, но все равно. В <связь> смысле по времени? А, я не знаю. Сядь, 4 секунды. Сейчас, давай. Давай, давай, давай. Бегу, брат. Я вижу, как ты бежишь. <свист> <Я> <свист> подумаю, Мышь это... серая. Да он этот, такой же, блядь. <свист> що, що, <свист> заберу, бля, и пошел лутаться, блядь. Бля, <свист> бля <свист> меня <свист> с чем-то же выжар. Да я понимаю. Я <свист> Мыши, блядь, серые, нахуй. Сейчас мы их разъем, подожди. Не ссы, я отомщу. Ты бы это видел нахрен. Ты как? будешь отмущен. Убрала. Убрал свою пушку. Нажал такой, блять, проверил. Видите, он я не показал. выбегает из угла не отзывать. Бляаа! Ха-ха-ха! Народу, наверное, много да а нет, нет. А, мужик. Может... Сейчас я пропаду на секундочку. Давай. О, тут рагие дяду О, боже, нормальные боже, наушники. Мразь! Мразь! Мразь! мразь. У не дробовик! У не дробовик! Шалюха! Пошла нахуй отсюда! Авай, стреляй, стреляй! Бля стреляй. Иди ты нахуй, ебучи под файдер, блядь! Никитас, вывози, блядь! Ну! Да хер он сейчас вывезет. Он тут что есть у такая за как э. О, тут фиолетовая бронька. А, ну ладно. Блять, ты забрал там мои там легкие там... патроны. Сука, козел. Ты не говорил. Мог ты и догадаться. Надо. Ты на Ватсона, посмотри, какой у нее ебальник, блядь. Корова, блядь. У нее как бы надета маска эта ебучая. Там мне до пизды, блядь. А так волосы распустить, типа, да, покрасьте. Моя просто тростинка такая, ну персик. Черный, конечно, но персик. Ну, сейчас самая лучшая таран. Как говорит: епт экономичка, нахуй, честная женщина. Еп, твою мать. На, поцараку! Блять! На, заржал. Да я. Нам склад еще один пролетел, хуярки их сразу же, блядь. Ох ты, ёб твою мать, они уже с оружием, пизда мне. Я, я бегу. Где ты там, ёб ты? Я, на, я съебался, подожди его? пока что. Ой, блядь, в спину ебашат. Вот здесь, короче. Ты хуёво съебался, я смотрю. Ну, да как твое, блядь. О, уже трупики валяются. Там вражина. вижу, сейчас мы его ебнем на... Но... Блять, сейчас меня ёбнут. Меня окружили. Ну сына я здесь ёбся. Серега сверху один её. Я нахуй. знаю, я этого хотел добить. Что дробить, будем, блять. Подходи, блять, по одному, нахуй. Ебала раз здесь, суебана рот. Ёб, ты, мозги, здесь есть диня лук, если чё. А я, его себе... а я уже себе его взял, ладно хвостовый. Ну Забирай, себя Ты себе его взял? Я тебе его уже отдал. Все забирай. Все отдал. Забирай. Отдал, все, блять, не выебывайся. <связывай> Распиздяй, блять. <связывай> Спасибо. А вы тут бегали? Нет. <связывай> тут это где, блять? Ну вот здесь, вот где я. А, а вот да. ты где? Наверное, мы да. Да шо он пиздит, дай ему поебалу, блять. Негора аааа, сказал, что ты лучший друг. Нет, не Егор. Кто Егора. где пиздит, слышь? Кто Я пиздит? Все, отъебись, блять. Это не у меня пиздили. Че даебался? Ну и все, блять. Ну иди нахуй тогда, блять. Эгэгэгэ, эгэгэгэгэ! Сука. Негрёбаный, блять. Эгэгэг, блять! Цветной человек, я понял. Цветной человек, да. Эээ, сегодня сегодня, Сука, такая. Вот Камичка. я не понимаю людей, которые... Я вообще говорит нахуй это, блядь. Ненавижу людей, которые эти, как они, блядь. Другого цвета. <соцентрит> дискри... Дискриминанты, ебаные, блядь. Дискримини... Дискриминити... Блядь, как она сказала там? Дискредитируют. <соцентрит> ну, ну похуй, типа того, да. Дискредитаторы. <соцентрит> Говорит, ну в итоге, бля, я не пошла на этого Как его называется? На щелкунчика, потому что щелкунчиком был негр, епта. И я не понял. Итка и говорит после этого. Все мужики, говно, ёпты, нахуй, а баба во главе всего. Я такой, нихуя ты, бля, охуела, мать, ты что творишь? ёпты, мы вроде экономику проходим, епта, а ты тут нахуй закираешь, бля. Я иду. Мы идем. Я пацан уже нас настрелил, бог настрелил. Блядь, Вон там, там уебок. Я знаю. Мне пизда. Больше, мне пизда, пи пи пи пи мне пизда, их двое нахуй. Блять, нас тоже двое, но нас мало. Больше, <laughs> я отомстю. Блять, блять, блять, блять, блять, блять. Кто? Кто, кто, кто? А я, блядь. Ты, блядь, печально. Все, Он да, вот сейчас начали только что. Блять, я застрял. Начали, говорить, только что. Ай-яй-яй. А вон, вон он чел, он там. Он чел на смысле. Возврати, возврати, возврати. Я бежу, бежу. Блять, выебанулись. Дети, блять. Ч ⁇ ты сам? Блять, да. ебал рот, нахуй. Бля! Такую тему, да? Ху, ху, я же, блять, стрелял по нему, нахуй. Ёбану, ты сука, стоит, блядь. А, кто, кто, кто, кто. а сука, пидорас, блять, я вот даже не видел, нахуй. Уха. Сучара, блядь! Это круто! Нам же тут -то стреляется. Да да, блять, поэтому проблема, нахуй. А я прям здесь, где стреляются. Так. На, блядь, поебалу, сучара ебаная. А-ха-ха-ха-ха! Ой-ой-ой-ой! Ты выебался эти пизды дал, блять. Убегаем, убегаем отсюда, быстрее. Какой убегаем, блять? Ничего, ну, бежит. убежит? Я же говорю, стреляй туда в него. Да блять, я нахуй не попадаю, сука! Я лезу на него, стреляй, стреляй, стреляй. Все, хана дела, граната. Хорош, убегай, все, Пожалуйста, убегай. Иди сюда, блять. Зашу тебя. Бля! Блять, пацаны камхи по братски блять. Камшот, хер. Я не могу, у меня просто. Ой, блять. А я бегу, я бегаю. Живи. Живи, пока молодой, братан. У меня так синих нету. А пусть там валяется, блять. Они наверху, ебты. Я вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. Что вот за хуйню страдали, да я понять не могу. Тихо, блять. Там наверху еще второй был. Он сейчас снизу справа заебашит, блять. смысле куда? Окей. А по, -по, по крупному? Серега, слева сразу. Блять, я вижу. Блять, а что ты не прицеливаешься нахуй? Потому что вот так вот. Да. Посыпался. Куда, блять? А, сука, откуда нахуй? Каким образом? Пизда. Где моя сосиска? А где моя сосиска? А где моя сосиска. Сосиска? сосиска! Блять. Хуя. Я вот загубляю... такой меня мы... пошел, мадам. Че? Че? Что? У меня бы с такой проблемой к врачу пошел. Да нет. На сосиску. Да я помню. Никитро сказал, я у, него, у него сосиска плесенью покрылась. Mm -hmm. я, я ему сказал, что я бы с такой проблемой сходил к врачу, блядь. К урологу по-братски. Да кому угодно. Хоть к венерологу, блядь. Вадина смотри. один смотри. Ты ж вроде про сосиску говорил. Блять! Ни мне пизды раздали, блядь! Ладно, фак, мадафака, Серега, их двое, блядь, их двое, нахуй, у меня перезарядка. На умри, нахуй, пидорас. А, я горю, блядь. ну сейчас этому пизды тоже дадим. Ну ладно, кулаками, кулаками, кулаками Он уже что-то взял. Кулаками уже не получится. Он уже что-то взял. Так, я внизу буду ждать его, у меня пушка есть. Меня пушка не а я пушкой. Я его поджог нахуй. И съебался. Я, я тикаю нахуй, отебить от меня. А -а -а -а. Блядь, нихуя. Ты дошла, где он должен? Сергей, я тут пиздой. Я, Ладно. да, да, я понял, понял. Да, это я, нахуй. Какой дос? до дымки своей И тикаю, блядь. А где бы ты я? Сергей, я твой рот ебал! Что с тобой не так? Блять, ну ебаный ты, сука, налево-право, нахуй ебаный ты? Что? Гидратор, mm -hmm. блять? <свят> что блять, не так? Просто со всех сторон! <свят> да вы серьезно, блядь! Вы че, щенки? Я еще живой, блять! <свят> По блять, блядь, блес съебался куда-то, блядь. Живай, говорит, <свят> нахуй, взял, съебался куда-то, блядь. Ну <свят> мне пизды, а давали. Глаза бежал. Мне пизды давали. Нихуя ты куда щеманул, блять, еб? Ч ⁇ я прикрыться, бля? Я вас... Оставил. Ч ⁇ надо? Саджи ходил, чтобы никто не видел. Но. Бля, с поднял да? Еще и дымом закидал Тебя еще призванут нахуй. Кто, блядь, я им пизды еще даю? Я вас я вас Подожди, смотри, блядь, показываю один раз. Пока нам больше дальше присалится. А, подожди, что-то ебался, блядь. Я прикидываю. Он справа, справа. Смотри, первый Я пошел. Говорю. Смотри, первый пошел. Я снизу был. Бля! Отъел, сука, бля. Лайки, ребята, еще раз сори за маты, конечно. Но, надеюсь, вам понравилось. Если что, пишите в комменты, предлагайте. Может, еще такую фигню запилю. Вот так, все. Всем удачи, всем пока. Не забывайте про лайки и подписки.